Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной э, выпуск программы «Хроники нашего террорема». У нас в гостях, как всегда, Лана Паршина. Здравствуйте, Лана! Здравствуйте, Евгений! Я вижу у вас такой встревоженный вид. Вы видите, у меня такой фон сегодня не очень обычный. Это я сразу скажу, что это концлагерь Заксенхаузен, и он совершенно не случайно расположен сзади меня, потому что мы с вами как раз э, будем обсуждать эту тему связанную непосредственно с вашей книгой. Пришлось нам вернуться к ней, хотя мы вроде уже подвели Нет. черту, да, как... но ну, вот, очень я рано. Не я не объясню не нашим не да, зрителям, в чем дело. Дело в том, что вот новость буквально последних дней, что в Германии проходит судебный процесс над 100-летним охранником как раз концлагеря Заксенхаузен, а в этом концлагере, как известно, находился Яков Джургашвили. Вот расскажите, пожалуйста, что вы слышали и какая реакция была в российском интернете на эту новость? А, значит так, получилось все очень странно. 7 октября Первый канал показал сюжет про Йозефа Шутца, охранника концлагеря Заксенхаузен, который там служил с 1942 года по 1945 год. И э, этого человека сейчас судят, показали очень интересный видеосюжет. Э, и э, лицо этого человека закрыто, видимо, в целях безопасности, обеспечения безопасности его. И показали комментарии простых немцев, э, людей, как они в Германии реагируют на этот процесс. И многие начали задаваться вопросом, э, что меня, конечно, поразило что зачем вы судите этого столетнего старика, ему жить-то осталось, может, там сколько-то там месяцев, дней или, или что вообще, зачем вам это все надо, опять это ворошить. Давайте вспомним, что после войны и КГБ СССР, и Массад, и известный охотник за нацистами Визенталь помог поймать известного охотника за евреями, да, Эйхмана. И а, эта тема волновала не только евреев, а, но и тех узников концлагеря Заксенхаузен, которые не успели дождаться Красной Армии, которая пришла их освободить в 1945 году. Но эта история, а, дело в том, что эта история очень личная и для меня, и для моего соавтора для суавтора книги «Тайны семьи Сталина». И э, причина, по которой я немножечко встревожена, это вот как раз та причина, что мне пришлось буквально успокаивать Серима вчера, он не спал ночь э, после того, как он посмотрел этот сюжет. И задался вопросом, почему э, Йозефа Шуца судит за преступление, которое он совершил в Заксонхаузене, но не совершенно не упоминают старшего сына Сталина, которого на минуточку убил выстрелом в голову охранник лагеря Заксенхаузен. И а, господин Шуц должен проходить и по этому делу, либо подозреваемым, либо свидетелем. И такие дела не имеют срока давности. Поэтому вот почему я немножечко встревожена и почему я немножечко эмоциональна сегодня просто потому что это личное дело Селима, который, кстати, по папе араб, а по маме еврей. Лана, я прекрасно понимаю вашу встревоженность. Но мы с вами обсуждали в одной из наших передач, что на сто процентов неизвестно, находился ли вообще Яков Джугашвили. В и э, я вот, э, пользуясь случаем, сравнил две фотографии, которые приводятся э, в вашей книге, и программа компьютерная говорит, что там на 90% это вообще разные люди. Вот э, фотографию с листовки я сравнил э, оригинал э, самого Якова Жукашвиль и ту фотографию, где якобы он э, изображен на изображении. И вот как беспристрастно, это не то, что человек. И если посмотреть просто э, не специалисту, видно, что э, отличаются брови, отличается нос у одного более заострен, у другой округленный. То есть стопроцентной гарантии нет, что это был действительно Яков Джугашвили. Что я скажу, вам скажу больше. Дело в том, что мы уверены и мы доказываем книге, что в плену был действительно Яков Джугашвили, а не его двойник, потому что, ну, я озвучила эту версию в программе «Пусть говорят» по поводу инсценировки смерти жены э, Прохора Шаляпина, э, Дело в том, что тогда, в то время, технологии, э, технологии не позволяли э, делать э, э, пластику ушей. Э, вы знаете, когда я делала свою первую фотографию на грин-карту, на американскую, меня попросили сделать фото, чтобы было видно правое ухо. Знаете, да почему так. это делается? Я знаю это, да. Потому Нет, что знаю, человека, ушные раковины – это такой же опознавательный знак, как и э, пальцы, отпечатки пальцев. И в то время немецкие технологии не пошли настолько далеко, чтобы еще менять и ушные раковины человека. У нас есть до войны фото Якова, где видны четко его ушные раковины, и, после, и во время войны уже в плену. И вот по ушным раковинам, а не по тому осунувшемуся лицу, которое и избивали, кстати, в этом концлагере. И поверьте мне, ему было не сладко, поэтому мы не, не пишем многих деталей, чтобы лишний раз, понимаете, ну, если раньше делали эти фильмы, то сейчас как бы начинается вот этот вот образ очеловечения и именно вот этих людей. Понимаете, почему я не могу ставить а, раз, разницу, то есть я, я вижу разницу между, например, Гитлером и Сталиным потому что Гитлер намеренно истреблял людей и по расовому, и по национальному признаку и так далее. Сталин такого не делал, как мы понимаем. Но вот меня поэтому, и поэтому даже правнука Сталина, это всегда поражало, насколько люди забывают ошибки, которые скоро они, к сожалению, могут повторить. И вот, вот эта тема, она, еще конечно... Один, еще один забыла. вопрос. Да. Ладно, еще один вопрос, он косвенно связан с этим. Вот скоро возобновится еще один судебный процесс против 96-летней секретарши кандидата лагеря Штутгов. И ей тоже, ее тоже обвиняют в соучастии. Вот можно ставить ее на, на дни весы с охранником концлагеря и человек, который занимался своей деятельностью, составлял списки, печатал что-то. Вот насколько это корректно такое вот сравнение? Это, я понимаю, что вопрос провокационный, но, верни меня. Да, провокационный, но, конечно, послабление в том, что она составляла, то есть, ну, печатала эти списки, сама не, не стреляла в людей и сама, естественно, не охраняла, да, потому что в случае с охранником Йозефом Шутцем, я не знаю вообще, куда обращаться, Селим просто пишет мне, Лана, что делать, российский МИД, российский СМИ, Видимо, не знают о том, что моего деда застрелил именно охранник лагеря Заксенхаузен. Как мне можно посмотреть в глаза этому человеку и задать ему вопрос? Это вы убили моего дедушку Якова? А, то в случае, например, с секретаршей, конечно, это... Другие обстоятельства, смягчающие то, что она никого не убила. Я вам могу сказать, достаточно дел военнопленных я посмотрела в Российском государственном архиве вот военном, который находится на адмирала Макарова. И там были дела, в том числе и на коменданта Линге и других. И даже было дело на ассистентку доктора Блашки, которая делала зубы Гитлеру, которая проходила свидетелем по делу о самоубийстве или исчезновении Гитлера, когда советские тоже задавались вопросом, а не сценировал ли он свое самоубийство. И эти люди получили, ну, по 10 лет тюрьмы, вышли, потом их признали репрессированными. Есть прекрасный вот актер Генрих Георгий, да? немецкий актер, он да. сидел, кстати, в этом лагере Заксенхаузен, и мы, по-моему, даже говорили, это когда, потому что он у нас упоминается в книге, в связи с расследованием, да. поиском его останков, которое беспрецедентное масштабное расследование, благодаря, кстати, российским исследователям, смогли сделать дети Генриха Георгия. И даже был фильм на немецком телевидении, вот этот человек никого не убивал, он просто собирал деньги на фронт, собирал деньги в копилку Гитлера, чтобы он мог обеспечить свою армию, которая пошла, в семь... пошла такой свиньей, беря все в Европе и уничтожая тысячи людей на своем пути и занимаясь просто Хорошо, а... поэтому. Да, да это, это одно дело. А вот именно охране... Не, ну просто сказали... несоразмерна, несоразмерна с той виной, которая предъявляется тем, кто отдавал приказы, тем, кто исполнял приказы и тем, кто писал. Просто понятно, что это все очень условно. Спасибо большое, Лана. Обязательно мы продолжим этот разговор в следующий раз. Я желаю вам успехов, чтобы ваша книга пользовалась... Популярностью. Я знаю, что вы недавно как раз э, были, на, вы только что упомянули сегодня «Пусть говорят», вы были в студии «Пусть говорят» и вручили эту э, книгу ведущему Дмитрию Борисову. Я видел это видео. Большое вам да. спасибо, всего доброго, успехов. До свидания. Спасибо.